Знаете, подселение для человека очень благом является только в том случае, если он подсажен им самим человеком. Есть, есть специальные ритуалы, когда колдунные ведьмы подсаживают себе и народную сущность для каких-то целей. Защищает он тебя, обучает он тебя, училивает он тебя, еще чего-то делает, колдовскую способность твою развивает, проводником с силами служит, неважно. Если в сознании человека такая штука появилась несанкционированно, то это никогда не может являться благом для него в полном смысле слова. Эффекты от его присутствия могут являться благом, если человека хватит ума использовать эти эффекты во благо себе. Но изначально благом не является, потому что это нарушение твоего, твоей целости, это нарушение твоей программы, программы твоего духа и программы твоего сознания. И народная сущность. Чертвяк это сознание, как правило, бездушное, неупокоенное, которое специальными ритуалами поднимается из могилы и дается ему как бы право пожить еще. Обычно это делается чернокнижным черномагическим ритуалом или вуду ритуалом. Тяжелейшая штука имеет.. Ужасные последствия, любой мертвяк будет стараться выдавить сознание и нивелировать душу, пожирать душу того, кого он подсажен. А сами понимаете, что неупокоенные существа это не самые лучшие люди в этом мире. И это не душа, это сознание, это именно то, что он наработал в этой жизни. Значит, если он был алкоголиком и козлом, значит, алкоголиком и козлом он внутри твоего сознания и останется другим. Вот. Мертвякам можно случайно подцепить на кладбище, если скажем так, не соблюдать правила присутствия на кладбище, то есть приходить без защиты, есть пить там, что очень любят делать в некоторых традициях, лопать прямо на могиле, а еще и маленьких детей туда таскать, а потом дети. детей угомонить невозможно, Они начинают болеть теми болезнями, которыми дети болеть не должны, артритом, например, да? веселая интересная вещь. Вот. То есть нарушение правил поведения на кладбище, еда приносится туда только покойным, самому там есть, ничего не надо. даже в плане преломления хлебов и употребления пищи. На кладбище запрещено. но Да вот но именно. Я когда это увидела первый раз у вас в Беларуси, я вообще ахнула от такого кошмара. Сидят да, прямо да, на могиле и да. едят. И вот лезет же как-то а все дело. Еще и как раз, лезет. Ну, Еще как? Это как Да, и, и там, как ни странно, разбуливается невероятный аппетит. Как вы думаете, почему? Вот Именно потому, что стимулируют местные духи, которые хотели бы получить еще возможность немножечко пожить, особенно недавно похороненные, они очень хорошо помнят о том, что такое быть живым. И очень хотели бы повторить этот процесс еще на чуть-чуть. Поэтому, соответственно, они начинают будоражить астрал, будоражить эфирку, влезать как-то и стимулировать именно чувством голода, приломить хлеба вместе спокойно. Таким образом, пускай его в свое сознание, не делайте этого никогда. Это как традиция К сожалению, да, потом посмотрите на этих людей. Если ты не ешь, говорит, черт не ешь, ну как, не такой, Куда попы смотрят вообще кошмар, чем они занимаются, улитка, ужас. Бывает подсаженный покойник, это когда специально. Колдуном поднимается мертвый из могилы, и в обмен за какие-то услуги он предлагает ему вселиться в определенное тело. Он сам устраивает канал между живым и мертвым, мертвый обещает ему или выполняет какие-то действия, и по этому каналу колдун его отправляет. Как правило, для этих целей выбирается существо совершенно незащищенное, то есть бомж, больной. Человек, за которым никто не стоит, то есть вовремя никто не всколыхнется, что произошло нарушение закона, что его несчастного сироту обидели. Вот. Какие еще бывают подселенцы? Есть подселенцы у некоторых сновидцев, которые болтаются по разным-разным мирам, тоже опять же без защиты, без понимания, контактируют, защиты не имея, имеют необходимость и потребность залезать туда, куда не надо. Вот. Там тоже не всегда существуют, живут в различных плоскостях астрала дружелюбные человеку сознания. И они тоже могут вполне в него влезть. Но зачем они это делают, они только они, одни знают, это им зачем-то надо, они не желают пожить, им нужно совсем другое. Они твоими руками могут что-то выполнять, а могут просто, знаете, как туризм наездником посидеть, посмотреть, что в этом мире делается. идти а Ситуации бывают разные. разные, универсальный способ защиты это, если ты сам себе ничего не подсазываешь, это иметь хорошую защиту, то есть в той традиции, в которой ты работаешь. Работаешь с Рунами, руническую защиту, с Христом, христианскую защиту, там, иудейскую, мусульманскую, то в какой традиции ты работаешь. Ну и стараться соблюдать правила поведения. Помните, что кладбище, лес, поле да, это не наше море, вода, это не наша территория. И заходить туда ты должен прежде всего попросив разрешение, заплатив, как это называется, подорожный, то есть заплатив определенную плату. Пошел в море, кинь монетку, зашел в лес, оставь дары, пришел на кладбище. Оставь дары, оставь монеты и так далее. То есть помните, это не наша территория. Она а чужой территория, это как на территории чужого государства, заплатив пошли надо. Заплатил, все присутствует, имеешь визу. Не заплатил, ну будь готов, к тебе будут относиться как к нарушителю закона, к контрабандисту, который нарушил правила. Логично? Логично.